Да, мам, все в порядке. Я никакой банк не грабил. Я тебе отвечаю, все хорошо. Да, все нормально. Я живу хорошей жизнью. У меня вообще все топово Я переехала из этой деревни. Вот, все у меня отлично. Короче. все. давай, мам. Пип. Что тут ты делаешь, Серега? Я в Майнкрафт играю. А, вижу, ролик записываешь какой-то, да? Пытаюсь, но все никак не могу забыть В тот день ну да ну короче у меня сейчас вот это инвентарь я все взял себе все все бабло которое у меня у нас имеется и мне вот очень сильно не нравится эта записка вот это так если вы не дадите нам тысяч гривен мы взорвем ваши квартиры мне это сообщение это подписка это это Переписка, она мне очень, короче, не нравится. Я не знаю, что делать. Давай как-то, я не знаю, аккуратненько сходим в наши квартиры. Ну, заберем все вещи и, мне кажется, переедем сюда. Но давай. Будет опасно, если кто-то из новых жителей, которые забронировали себе сюда место, могут просто, типа, купить квартиру. О, смотри, купить. мы пока здесь сидели, здесь площадку построили. Я думаю, что это за шумы? Нифига ну, себе. И дома рядом тоже. Там какая-то машина разбитая, похожая на Тойоту какую-то 10 -го года. Ну ладно, неважно. Нет, нет. Да вот там вроде я не вижу. Ну, что-то по типу того, какой-то силуэт там был. А, да, да. да, я увидел. Странно. Кто-то какую-то тачку, может, кому-то челику подогнала, а он ее сразу разбил, я не знаю. <свят> что заграждение? Ты заметил? Что реально заграждение? Подожди, мне кажется, что это какие-то. Что это? <свят> О, что? Тихо, тихо, тихо, тихо, уйди отсюда, уйди отсюда. Это получается какой-то будет охраняемый объект, что такие прям. Ну вот видишь, они ведь <свят> все сияют вот так вот. Да. <свят> <свят> найти электрические заборы вот здесь вот здесь же люди нормальные. почему там свинью ладно неважно. короче идем в нашу квартиру это семейство что ты хочешь короче мне сегодня прикинь мама звонила говорит сынок а это случайно не ты грабил банк я говорю ну нет конечно мам ну Конечно, Нашу, да. На маме ты признался. Ну, конечно. Ну... Она раз потом тебе шкуру сделают? Да она реально мне шкуру сделает. Я же тебе вот и говорю. Я уеду какой-нибудь Лондон, и все. И нормально будет. Так. Шел mm -hmm. в наших квартирках здесь? Вроде ничего не поменялось. Я предлагаю забрать отсюда, ну, из наших квартир вещи и перенести в тех, а ту квартиру. Все, что мы можем именно сейчас? Да, кровать, освежитель, пердежа забирай. Вот все, что можно унести, забирай. Так, забираем микроволновку, стол, стулья, коврик, шкафчик, кровать. Так, вот это, вот это, вот это и вот это. А стул походу, блин, не забирается, да? Как же ж мне с собой его перетащить Ладно, пусть здесь останется Не могу я его забрать с собой Так, ванная Ну, разве что, что я могу здесь забрать Это туалетная бумага и, наверное, раковину смогу забрать, ну и туалет. Вот туалет это важно, поэтому мы его сейчас по быстрому заберем. Оба. Ой, туалет рассыпался на кусочки и не забрался. Ну ладно. Так, все, сосед, сосед, сосед, сосед, сосед, сосед. А, да, да, да, да, да. Короче, смотри, все, я все забрал. Ты что тут забираешь, да, уже потихоньку? Ну, я вообще ничего не буду забирать. Ну и пофиг. Как бы ну в я... принципе, да, ладно, уже не важно. Видеокамеры я Нужно да. Она очень Кстати, а я не забрал, по-моему, а видеокамеру у меня здесь нет. Ну, я ее куда-то уже дел. Ну ладно, все, пойдем. Ух, блин! Вот бы сейчас передвигаться на машине.